Надя да, идет. Да, да. Ну Я, например, просили, на просили, не, могу, не Так ему лет уже тоже. Сколько он так. младше И нас на это? Новое перемещение монеток. У нас так. есть. У нас есть 8 монеток. Кто будет считать? Да. Кто будет считать? Да. Ну, Я. Вот. ну давай, давай, Софьюшка, покажи. Софья. Ага. 8, точно Нет, 8 А, сейчас еще один Точно 7. А, а, По 7. Ну 7. 7, пока 7. только 7, По 7. 7. 7. Пока 7. не сли, уже одну потеряно. Прибрали Зафокусничали Такие ну, говорят, тут 8, 8, а потом считаем Тут 7, Ну, Магия. Ни... ну ничего страшного Нет, Папа, ты в фокус не виноваты. вписываешься Так, а какие монеты скажите? По двойке, а Складываем в топочки по 4 монетки, Так. кладём эти сюда. Да, Софья, отойди! Ну ничего, Отойдите. за ч, что ты? Кладём эти. По, по 4? Посадить, по четыре. Ну давайте посчитаем. Или без разницы? Ну должно быть вроде бы 4. Да, 4. Угу. Так, ещё. А как там, 5 что ли там угу. появилось? Ну? И? Четыре? Пять? Так, повторите.